Привет, ребята! Вы на канале Magic Pets. Вы, наверное, заметили, что давно не было видео. Аня уже рассказала все в видео на канале Magic Family. Нашего любимого Эйвана больше с нами нет. Давайте вспомним его все вместе и попрощаемся с ним. Я, как его сестра, верю, что он прожил прекрасную жизнь. Мы будем помнить его и любить всегда. Прощай, Эйван. Смотрите, смотрите, я сам бегу! Не могу поверить, что это говорю, но мама... Боже, Эйвен, ты меня напугал. Я тебя, считай, съел. Похож я на ящера. Я на тебя обиделась, но похож. И другие призы, а другие победители. Боже, Эйвен, там совсем был другой текст. Ты что, не слова? Эйвен, открой, пожалуйста, глаза. Я пытаюсь открыть, я пытаюсь открыл. Ну, а ты звезда? Мне не нужно быть звездой. Я и так могу получить все. Как ты делаешь, Иван? Иван! Иван! Иван! Иван, все! Ладно. Боже, Иван! Ну что ж, детишки, теперь читайте мне стишки за подарки! Я не буду больше участвовать в этом карнавале, но стишок прочитаю. Ой, забыл. Где моя шпаргалка? Нет, я попозже прочитаю. Ну что ж, тогда пусть Софишка прочитает стишок свой для дедушки Мороза. А, спасибо, дедушка, мне не нужен подарок. Ты что, дедушку не любишь? Дед Мороз, красный нос, борода из ваты, ты подарки нам принес, а дальше я забыла. Ну ничего, подарок ты уже заслужила. А ты, гномик, готов читать Блин. стишок? Можно мне просто так в подарок уже дать. Ну что же, дедушка добрый. Софиюша, тебе я дарю набор полотенец, как настоящей кузяюшке. Вот, держи, пользуйся. Набор полотенец для оленя, пипец. А мне, надеюсь, тебе. А тебе, Васюша, подарок? у дедушки подарок для настоящего мужчины. Вроде больше тут ничего. Надеюсь, это паштет. Это крем для бритья на травах. Что мне им брить? Ну вот ты, мужик, уже взрослый, найдешь что брить? Ну что же, будьте счастливы в Новом Году, а Дедушке Морозу уже пора. Нет, это капец, какой-то рога, полотенце, крем для бритья. А можно вопрос, Дедушка? Давай. Ты настоящий. Эйвен, ты что издеваешься? Не казалось ли вам порой, что когда за спиной закрывается дверь, в вашем доме что-то происходит. Например, любимые питомцы не просто отдыхают в ожидании вашего возвращения. Вы об и Софи? Да они у меня самые послушные собаки на свете. Не смешите. Я ушла. Ушла? Ушла. Это Софи. Не была замечена ни в каких проделках. Что? А это ее старший брат Эйвон. Уж он то тем более. Эйвон, мама уже далеко. Ну, привет, адская машина. Жги. Не шутки, мы на под номером сегодня я понял, что боюсь высоты. Да ладно, надо открыть дверь. пожалуй, тебе снизу помогу. Ну, давай. Так, сейчас посмотрим. Ну, что там? Открывайся дверь Ситхов. Что? Ситхов? Я всегда знала, что мой брат немножко странный. Еще немножко. Давай, брат. тоже, Отлично, но еще немножко <плес> давай, давай. <плес> Отлично, открыли. Кажется, Эйвен здесь для нас ничего Вообще нет. Вообще ничего. Ну, нет. Ты хорошо посмотрела. И это печально. Зря только тужился. Эйвен, у меня есть гениальная идея по поводу еды. <плес> равновесие, мой друг, равновесие, мой друг. Иха! Я гений удержаться, удержаться. Отличненько сижу. Та-тра-та-та, аккуратненько. Давай трубочка, давай, падай. Эйвен, лови. Что это? Я, кажется, понял. Я сейчас, ой, ой, ой, ай, равновесие, мой друг, номер наберу. Пусть это будет пицца. Пицца, пицца, пицца, пицца, пицца. Пицца есть, чем гордиться, слушай. И чем гордиться. Э, что заказываете? Лучше бы была пицца микрочастица. Что? Ничего. Эй, вам, может, закажешь что-нибудь? Эээ, нам две пиццы с мясом. И больше ничего не надо? Нет. Соус? Нет. Цвет? Нет. Нет, не можно без теста. А вы шутите? Нет. Эйвен, давай быстрей. Мы скоро доставим заказ. Ой, все, надоел. Эйвен, ты куда? Ой, ой, ой, ой, ой. А, а че? Достали эти пищи. <пишут> София, э, лучше тебе выйти. Почему? Сейчас я тогда тебе помогу. Туалеточка. Иди ко мне, туалеточка. Сейчас я тебя намотаю. <социк> эм, да. Да, Софи. Ладно, я пошла, пожалуй, приму душ. А вы любите уточек? кря, -кря, -кря. Я супер купальщик! Я супер купальщик. Софи, ты меня пугаешь. Супер купальчик. <социк> Надо утку с собой в плавание взять, Эйвен. Как скажешь. Чуть не на голову не уронил. Ну не уронил. Уточки, кря-кря. Мамочки. Поехали. Ух ты блин, Эйвен, я создала воду. Так вот, так вот. Ой, упс. Эйвен. Да, Видно, вода льется куда-то не на меня. Она льется на пол, Эйвен. Ща поправим дело. Блин. Чув, нафиг. Что ты, блин? Поплавали. Да уж. Фигня какая-то не плавание. Ja, Валим вали отсюда. отсюда. Ja, ja, ja, ja. Ну, может быть другой ja, раз? Ну, может быть. Зато у нас теперь есть плащи. Как у настоящих жедаец. Разве у них были плащеви? Скукотища Софи. Посмотрим телек Мой муж ушел к тещи Что за фигня? Я экстрасенс и я могу Да? Мамочки, переключи Софи. Говорящие мультяшки? Боя. ты Ужас Софи, просто детский мультик Переключаю Нет Брачные игры свиноногих бандикутов Это очень интересное занятие Врубай, брат. Скажи, что я великий бог. Да, ты великий бог. Юту. <связывающие> Ютуб. Дел не в проворот, Гиджет. Ни одной свободной минуты. Я буду сидеть здесь и ждать, когда Кэти вернется. <связывающие> Играем! <связывающие> Где я, Софи? Тяжелый был день. Есть чем гордиться, две мясные ваш заказ. Пицца. Кря -кря -кря. Порой в жизни случаются такие вещи, которые довольно сложно объяснить. Например, как-то раз. Ага, да. Да. Где машина? Машину угнала! Это Софи. Пятерка по послушанию и поведению никогда не была замечена в проказничестве или порче имущества. Что? Я? Конечно. А это ее старший брат Эйвен. Он вообще очень смышленый парень и отличается по кладистым и спокойным характером. Вы сами сейчас это поняли. А это их подруга Мэнни Пенни. как они меня это. Так, собираемся в поход. Эйвен, это шлем для тебя, я возьму А я возьму сумочку. Отличненько, девочки, мы готовы к поездке. Так, ребятки, для начала открываем дверь. Давай, Моник, я пытаюсь. Давай уже. Сейчас, секундочку. Открыла. Отлично, отлично. А У -у -у! Кто за рулем, девочки? Черт, я за рулем. Почему? Потому что я крутая. Наш Савиро. Я думаю, заводится так. Эйвен, это фен. Тогда так. Да. Тогда так. Ты издеваешься? Так, так. Может так? Так, так. <ape fingerprints> Эйвен, хватит. Ладно, я знаю, как завести. Или нет? Да, Софи. Но мы едем уже или нет? Бортовой компьютер предупреждает, неправильно нажата кнопка. Ладно, я пошу. Да, я без тебя разберусь. Е, е е соплетит. Я сказала, я крута. Эй, вам братик, музыка, рули, а? Не могу. Поворотничек. Тракторик едет. Отличный солнечный день. Отличный солнечный день. Отличный солнечный день. Эйвен, ну а посмотри карту. А то у меня все лапы заняты. София соблюдает правила дорожного движения. Все лапы, все лапы заняты. Если все лапы заняты, значит ей нечем рулить. Эйвен, блин. Ладно. Кто кар... чтобы пользоваться картой заплатите 100 рублей. Как всегда, придется смартфоном. Там подъехать сюда. как всегда. Ух ты, как прикольно она бегает. Так прикольно. Хей бан. Я нашел все. А теперь музычечку, я его. Ладно, Софи О, я помню все, я все забыл. Обожаю этого мальчика певца. Алешин. Я не это хотел. Так, да. Ну тоже ничего. Не то. Вот. Эйвен, ты шутишь? Софи, ты что-то имеешь против классики? Ну нет, ну, просто я думала, у нас крутянский отдых, и брат у меня крутянский. Ну ладно, Софи. Что такое? Ты меня не пугай. Хочешь крутой, да? Блин, убили, твердый! Твердый! Все, все, все, я так, ты крутой, ты крутой. Я думала, будет так. Ну что, детишки, удачи вам в школе. Но будет так. Вы когда-нибудь думали, чем могут заниматься Алло, ваши собаки, ага, когда все. вас нет да, дома? Сижу, Например, хорошо, вы собрались ага. в гости. Только в 6 не надо быть дома, потому что София им гулять. Ага, ну все, давай, давай, увидимся. Ну ч, давай приготовим себе завтрак? Давай. Пошли в магазин. А зачем на магазин? С яйцами! Голый брать. Давай! Я, я готов. Подсону. Пойдем, Софи. Пойдем. Сейчас мы с кем-нибудь дойдем. Пошли. Эйвен, в другую сторону. А, точно. Иду. Так, где здесь у вас яйца? Давай, ттю, попросим, Софи. Тетя, в это пахнет тебе окупить нам яйца. Эйвен, перестань, мы не попрошайте. Ушла. А у вас есть яйца? Яйца вам нужны? Десяток. Ой, какие красивые вы. Красивые. Да, красивые. Красивые. Красивые. Красотусечки. Спасибо большое. Берите. Но у нас нет денег. Да? Денежков нету, берите Спасибо большое. Класс. У нас есть яйца. Спасибо. Кушайте яички, будьте здоровы. Ага, да да. да. да. Я яйца носит. Или яйца носитель. Эйдем, пойдем Ты скорее. Будешь? Просто носить яйца, Софи. Пойдем, пойдем. Да, иду я, иду. Ой, яйца мы забыли? Ого, давай, берись. Давай их пить Как же их нам разбить? Ножом, Софий, как двуногие А какой же нужен нож? Хм. Давай, Эйвен, выбирай. Может этот? Это какой-то или нож. Этот. Эйвен, ты издеваешься? Может быть, этот. По-моему, это нож для хлеба. Может, такой. Эйвен, ты знаешь, что это? Ээээ. Ой, упала. А как насчет этого? Выглядит устрашающе. Значит то, что нужно. Какие я росомаха. Хаш-хаш-хаш. Хаш-хаш. Эйвен. Хаш, хаш, хаш. Эйвен. Хаш. Хаш. Эйвен. Что? Я не похож. Ой, ой, ой, ой. Упс. Эйван. Ладно. Эй, эй, эть. Удержаться, удержаться. Все. Нашла тарелку. Будем бить на нее яйца. Ну что яичко, ты готова? Эйван. Ладно. Эйван, оно не бьется. Не бьется. Бейся яйцо. Бейся. Бейся. Давай бейся. Дурацкая яйка. Давай разбивайся. Блин, блин, блин. И правда оно бетонное. Не бьется вообще. Сейчас я тебя проткну своими ножами росомахи. Мимо. Мимо, мимо, опять мимо, мимо, нафиг достало это яйцо. Эйвен, у меня есть идея. Уже страшно. Я, кажется, гений. А то все, Эйвен. Первый пошел. Ну как? Мимо, Софи. Попробуем еще раз. Второй пошел. Ммм, они даже вкусные. Софи, может, а ты уверена, что попадешь? Уверена. Третий пошел. М да. Ну последний раз. Я знаю как! Я его пну! Пнешь говоришь! Ой, Эйвен, прости! С меня хватит! Эйвен, я поняла, нам просто нужно поставить больше тарелок! Больше! Вот эту! А ты лови! Надеюсь, я тебе не попаду на голову! Лови! Эйвен! Эйвен, ты где? Эйван, я успел спрятаться, София! Предлагаю все собрать. Да, да, да. Ну ладно, пожарим так. Такс. Ба Бам! Я создал огонь. Приправочка. Черный перчик делает еще вкусней. Отличненько. Перец черный. Я вот что нашел. Боюсь, нам это не пригодится, Эйван. Софи, все пропало. Ну не все. Ну да, вообще-то все. Yeah. По-моему, ничего не получилось. Ты виновата. Свежий воздух. Вода, иди. Помой сковородку. Да, а то уже 5 часов и скоро придет мама. Тут оказывается, как душе можно сидеть. Я не знала. Детки, мама дома. Мама пришла. Слыши. Раньше времени, мамочки. Не успеем. Детки, мама дома. И купи, пожалуйста, еще десятки... Иц. Подписаться внизу, нажал, а теперь жми колокольчик. Говори, Мишель. Ивана <соцентрический кинет> еще не умеет толком говорить. Колокольчик, чтобы смотреть наше видео первым. Но вчера она все сказала в конце. <соцентрический кинет> Это было вчера. <соцентрический кинет> Мишель, хватит нам мучать себе под нос. Иди сюда, будем учиться говорить. <соцентрический кинет> так, Миш, помолчи. <соцентрический кинет> Мне кажется, или она уже что-то сказала. Да, Эван, она сказала. <соцентрический кинет> так, где мой старый букварь? Книг, какая же из них-то тут. Сейчас будем начинать. Вот он. Так. Открываю. Давай, Эйвен, еще буква. Да ещ. Мишель. Мы гордимся быть твоими учителями. Ты думаешь, она поняла? Чук. Пошли уже, Эйвен. Пойдем, Мишель. Что он там бурчит опять? Позови, ее, Эйвен. Не хочу потратить везде. Да-да, давай, Мишель, садись. Не. Давай, читай книгу, Мишель. Давай, читай. Иди, буквально. Может, аудиобукварь попробовать, чтобы со звуками. Так, где тут слово Мишищи? Тут нет такого слова. Я понял, она просто говорит свое имя. Она сказала лайк. Точно она сказала лайк. Я поняла, она говорит заученные слова. Миша, лайк. Миша, лайк. Миша, лайк. У меня есть идеи. Миша. Смотри, Миша, это четыре буквы. М, И, Ша и А. Ты поняла? Все это бесполезно, Эйвен. Ты слушаешь меня вообще, а? Миша. Ладно, давай другие буквы попробуем. Можно говорить с открытым ртом, как двуногие вот так, а можно с закрытым, как мы. Эйвен, у меня идея получше. Пойдем. Пойдем, Мишель. Пошли. Лучшая учеба это практика. Мы будем показывать ей предметы и учить их называть. Вот начнем зайца. Этот ролик. Миша, это, это за ролик. Так, погоди, давай еще раз. Что это, Мишель? Лайк. Like. Так, смотри, Миша, это ежик. Ежик. Ты, Миша, а это ежик, поняла? Скажи. Ежик, ежик, лайк. Like. Неправильно, Миша, что это такое? Говори. Like. Это же просто. Ежик, ежик. Миш, ну скажи, ежик, а. Лайк. Like. Попробуй мячик. Это мячик. А это ежик. Мячик, ежик. С мячиком все собаки играют в мячик. Говори, мячик. Лайк. Like. Миш, ну ты что, издеваешься, что ли, над нами? <звук> да. Мороженое. Кролик. Мячик. Мороженое. Like. Миша, это косточка. Все собаки знают, что такое косточка. Косточка. Like. Блин. блин, блин, блин. Нет, Миша, это не блин, это косточка. Блин, мы научили ее говорить блин. Блин, блин, блин, блин. Нет, Миша, не говори это слово. По крайней мере, она уже знает прислова. Так, раз она хорошо обучается на повторение, попробуем по-другому. Сейчас компьютер будет говорить, а Миша будет повторять. Миша, поняла? Давайте начинаем. Привет, меня зовут Миша, и я собака Чихуахуа. <пыль> нет, Миша, стой, <пыль> это не мама, это компьютер. Давай еще разок. Привет, я Миша, и я говорящая чихуаху. Блин. Мне кажется, это слишком много слов для нее. Миша, ты умеешь говорить, я внушаю тебе, ты говоришь. Встань и говори, встань и говори, Миша, встань и говори. <звы> говори. Говори. говори. Миша, встань и говори, встань и говори, Миша, встань и говори. А это чей такой подарок? Это, видимо, Мишин подарок, да, Миша? Это мой подарок тебе. Мы ей поругались вчера. Видишь, она тебе подарок подаю хотя бы и поругались. Но я обиделся. Вчера она сказала, что я зануда. Но ты же и есть зануда. О -о Ой, упала. Прости меня, Эйвен, пожалуйста, что я назвала тебя занудой. Я поздравляю тебя с днем рождения и желаю, чтобы ты был счастлив. Давай плачь вообще ее. Ладно, я прощаю тебя. Спасибо. я за что. А что же там внутри? Посмотри. Ух ты, ты тут ты сердечко тут положила, это значит, что ты все-таки меня любишь, да? Да. А у меня есть хвостик. И настоящие большие вот такие уфы. М -м да, Юми, а что там еще у меня в подарке? Достань, мам. Смотри, какой красивый ошейник тебе подарила Миша. И положила тебе сердечко туда. Ну что ж, братик, а теперь моя очередь. Мы с тобой вместе уже очень давно. И я желаю тебе, чтобы все твои мечты сбывались. У тебя же есть мечты? У тебя же есть мечты? А что такое мефки? Ну, э, ну да есть вообще-то. Вот пусть они все сбудутся и я дарю тебе. Ну что? Вот такой вот волшебный мешочек. И что там в этом мешочке так? Эээээ. Э, давай, доставай, доставай. Что тут там странно? Давай, включай, доставай. Что там в мешочке я тебе положила? Это собачьи сосиски, Софии. Класс. Вот это классный подарок. Ну, все подарки классные, но сосиски можно съесть. А можно этот мой тоже будет подарок? Нет, Юми, это мой подарок. Учи какая злая давай. давай. Я похожа на короля сосисок. Не очень. Да, лучше просто съешь их Эйвен. Ладно. Тебе понравился мой подарок? Понравился? Да. Понравился, понравился, понравился. Мой подарок. Я хотела тебе подарить игровую приставку, но у меня нет денег. Но главное ведь подарок, ну, да? Ну, э -э ну да. И пока девчонки дарят Эйвену подарки, я сделаю торт. Это специальные лакомства для шерсти. В виде вот таких вот сердечек. Также у меня есть тут другие лакомства для И Сейчас я сделаю торт у форму и украшу его. Подарю ему свое сокровище. Я тоже подготовила Эйвен подарок. Да, покажу, конечно. Ну и где он? Мне грустно расставаться с моим подарком. Почему Юми? Потому что это единственное мое сокровище, но я дарю его тебе. Ясно. Это яйцо, волшебное яйцо. И я на нем сейчас сижу. Я яйцо? Зачем мне яйцо? Затем что оно волшебное, смотри какое красивое. Ты можешь например его высиживать. Вы высиживать яйцо? Ну да, красивое яичко. Да, симпатичный подарок Юми. Я знаю. Яйцо высиживать. Ладно, Юми, спасибо. Не за что. Не забудь о нем заботиться и любить его. Ладно. Яйцо. М -м -м -м. Да. Мы читали твои письма сквозь экран. Тебе кричали в этой жизни много смысла. Не оставался никогда. Не смотри на остальных И иди своим путем Мы никогда не знали, что придет наш Миллион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 Да уж, Покемон банана -даритель. Я Эйвен, и у меня сегодня день рождения. Мне исполнилось 9 лет. Ну ты старик, конечно. А, Юми, это грубо. С -сорян, извините, с днем рождения. Не старик. Кстати, про зомби. Все-таки сегодня день рождения Эйвена, так что, дорогой Эйвен, у нас Софи. Для тебя самый лучший подарок, который ты хотел очень давно, намекаю. Это тачка, тачка, ура, я всегда мечтала тачке. О, господи, зачем такая орать? А -а -а, нет. А -а да, а, -а, а что тогда? Эй, вообще-то это общий подарок от нас всех. И от нас с Юми в том числе. Вы что, забыли? Уже завтра, у него на день рождения. Ага. Как это? Завтра уже 6 апреля? Черт, я забыла. И я. А вы, вы, вы тоже забыли, да? А вот и нет, Юмичу. Мы вообще-то с Мишей подготовились. Ого, ничего себе. Вот это крутой подарок. Слушайте, слушайте, а давайте, пожалуйста, скажем, что это наш общий подарок, ладно? Че, хотите к нашему подарку присобачиться? Почему это сразу присобачиться, а? А не парикошатиться, например. Короче, вы, как всегда, безответственные. А вот нет, будет вам уроком. Да ладно, София, а то будет обидно, что они забыли опять. Ладно, только ради Эйвана скажем, что общий. Ах, да, точно, это общий подарок тебе от всех нас. Круто, спасибо. Я так рад, что Юмиски с Алисой не забыли про мой день рождения в этот раз. Да ты чё, как мы могли? Мы очень старались. Или все-таки забыли, поэтому общий. Ну вот как он догадался. Я в домике. Да, это, да ты. Да ладно, проехали. Ясно. Какой кринж. Давайте лучше, хорошим, дорогой Эйвен, поздравляем тебя всей волшебной семьей с днем рождения и дарим тебе PlayStation со шлемом VR, чтобы ты мог играть в свои любимые игры про зомби. Ух ты! класс, Спасибо вам всем! Это, конечно, не тачка, но спасибо! Снюхай, снюхай, снюхай! С днем рождения! Эйвен, блин, с днем рождения! Вроде все не так уж и плохо! Уже вроде не так уже стыдно. Нет, стыдно. Спасибо всем вам. Привет, я Эйвен и мой любимый цвет голубой. 6 апреля мне исполнилось аж 10 лет юбилей.